Всем привет! И это так, ну, Новый год скоро будет. Сегодня мы будем обсуждать. Да. Я уже вы вас в новом году будет ожидать еще много новых видео, очень много новых видео. Ну, ну вот в декабре я планирую где-то еще 5 или 6 новых видео. Во первых два или три влога Потому что я поеду на Новый год, каникулы, снегрею, кто там пишет в комментах. Вот. Да. Поэтому все ужасно. Да. Потом я буду снимать, знаете, видео о своих подарках на Новый год. Вот. Да. Потом, и, наверное, я приберу в свою комнату после переселения. И сделаю мутур. Зимний А еще делаю видео типа уклеоплатипус. Как я сделаю комнату. Да. Да, и сейчас я вам расскажу одну штучку. Ну, там, две. пару штук. Для того, ну, что да, я уже отказала. Я заказала у него камеру канон 600 d Камеру канон 600 D, да английский когда я выучу английский, у вас будут ожидать видео на английском а может это еще не используется я не знаю наверное депрос может все да а пока меня пока не будет Просто oh. mm -hmm.